Мы находимся в аэропорту пукова И сейчас будем регистрироваться на рейс в Турцию. Народа довольно много, но очень много окон открыто для регистрации. Посмотрим, как у нас пройдет это мероприятие. Мы покидаем Россию. И уже не в первый раз. Но в этот раз как-то особенно тревожно. Вот это наши чемоданчики. Такие вот маленькие. Сейчас мы их будем определять, куда надо. Ну что, уважаемые друзья, вот мы и готовы к вылету из России. Все прошло довольно спокойно. Багаж приняли, сертификат проверили на турских авиалиниях. Несколько вопросов на паспортном контроле, стандартных, и все нормально. Никакого ажиотажа, все спокойно. Прощай, Россия. Давай купим воды. Какая цена воды здесь? Я думаю, что она одинаковая. Да, сколько стоит вода? Полтора евро? Ну, пойдем в кафе, посмотрим. Вон там у меня, помнишь, был бизнес-зал. Да? Где у нас вычезанная посадка? Там где-то еще есть кафе? Очень много, да. Но я думаю, что, наверное, это все. Нет? Вот бизнес замуж. Жалко, что мы уже не бизнесмены. Где? В а, Станбулу. Каст... 15.00. Ожидайте посадки. А-04? Так мы здесь, рядом. А-04 вот здесь где-то. Можно сейчас спросить. Там А-05. Значит, 03. вот это вот Нету. Вот. 0,3. А, и там 0,4. 25. А, ну да. Вот здесь еще кафе. А вот наш 0,4. Да. Так, вот отсюда мы будем улетать. Стамбул. Вот Вот это надо обязательно. <coughs> Давай я куплю воды. Сейчас вот здесь прямо и ними, Где только почище Ой, окошко бы найти Да, она почище нет окошков Почище, Почище окошков нет Он там стоит этот туркиш Посмотри, на этой стороне почищены окна хм, Странно Здесь чистые окна, можно снимать Можем съесть что-то в самолете. Там, наверное, платно, это точно будет Три часа все-таки лететь. Правда, конечно, здесь... Ну да, конечно. -то ну, ну, конечно, здесь... ну, да, конечно. Бесплатно-то наорит ли что-то будет. Вот там было кафе и здесь, то есть два кафе. Но тут не так много народу, просто долго сидят. А в кафе. В кафе. Вот садись чуть. Вон там оно есть даже место у окна. Просто там нету стулья. А, вон там есть. Пошли-ка. Я вижу. Нашла. Хорошее место. У окна. Чудесно. По традиции, перед посадочкой. Пьем кофе в аэропорту. Вот такой огромный самолет. Три ряда сидений, три э, этих отсека. Просто я даже не знаю, сколько, на сколько человек этот самолет. Но, наверное, тут вообще наверное, не верю. Длинное количество людей. Самолет полный. Смотри, места почти нет. Так что вот мы готовы к взлету. Все по расписанию, все четко, поэтому посмотрим, как пройдет полет. До встречи в Стамбуле. наш царский обед. Туркиш-эрландс. Обед Да, шикарно. И вино говорят французские. Верем по Стамбула. Только что прилетели. 6 часов вечера. Почти 7. Полет прошел на район. В Анкале. Все хорошо. Супер Да, точно. куда-то идем. Мы в первый раз в аэропорту Стамбула, поэтому мы не знаем, куда мы идем. Но куда все, туда и мы. Вон там я вижу паспортный контроль. Там внизу народу довольно много. Ужас, как далеко идти за багажом Просто какой-то ужас Мы уже весь аэропорт по периметру прошли Но, правда, есть экскалатор Да, если бы у нас был транзитный рейс, я не представляю Мы бы тут металлистные. Еще при получении багажа Ага В Мадриде тоже такая же система там можно на поезде ехать внутри терминала. Поезд типа по метро. Ну, инвалидов возят, конечно. Ну да, это инвалидов узят. Ну, багаж-то внизу. Так, все. Идем вниз за багажу. красавчик во всей красе аэропорт стамбула так сейчас мы обратно наверное поедем точно по такой же дорожке обратно за багажу приехали теперь встаем снова на дорожку и поехали обратно супер вариантик. сколько машинок смотри сколько машинок вон там но ну, а как здесь иначе-то ходишь ходишь тут кругами разминка сейчас выдают визы, наверное. Очень долго стояли на паспортном контроле, но нам просто не повезло. Так тоже бывает, никуда не денешься. Вот наш багажик. Сечема дана на месте. Слава Богу. И сейчас мы продолжим наш путь. Вот аэропорт Стамбул. Чемоданами тоже тут полная неразбериха. Питер не забрал чемодана, Москва уже снова идет. И теперь уже не написано, что здесь был Питер. Мы случайно как бы увидели, что здесь мой чемодан ползет. А так мы уже хотели идти другие места искать. Ну, так, в общем, повезло. Сейчас уедем. Надо сказать, что мы впервые в этом аэропорту. Сейчас пройдем. Сейчас мы должны пойти через таможню. Посмотрим, как тут это все происходит. Наш маршрут состоял из двух частей. Перелет из Санкт-Петербурга в Стамбул около 4 часов и дорога на автомобиле из Стамбула в Варну. В этом нам помог наш друг, который встретил нас в аэропорту Стамбула. Я в туалете. Потрясаюсь. Такой туалет в Турции. На заправке. Смотрите, как выходим из туалета. Почему? Что такое они?